Всем привет! Это вторая часть мастер-класса Редисочка из сказки Приключения Чаполина В первой части я показала, как я вязала голову Во второй части я буду вязать тело Тело начинаю с ножек А точнее с башмачков Для этого беру пряжу черного цвета делаю петлю и вяжу цепочку с 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 со второй петли от крючка провязываю по цепочке сначала три столбика без накида один два три в последнюю четвертую петлю я вязываю три столбика без накида. Первый столбик второй. Третий. Дальше я провязываю три столбика без накида по полу петлям. Один, два, три. Дальше у меня образовалась вот здесь полу петля когда я начинала вязать первые три столбика. Вот она. В эту полупетлю я вязываю три столбика без накида. Один, два, три. Ставлю маркер. это у меня первый ряд в первом ряду 12 столбиков без накида второй ряд вяжу три столбика без накида 1 2 3 делаю прибавку Следующую петлю вяжу столбик без накида. В следующую прибавку. Дальше провязываю три столбика без накида. Первый, второй, третий. Делаю прибавку. Вижу столбик без накида. И в последнюю петлю вяжу прибавку. Провязала я второй ряд. Во втором ряду я сделала 4 прибавки. Значит у меня шестнадцать петель в ряду третий ряд вяжу 3 столбика без накида 1 2 3 делаю 2 прибавки 1 прибавка вторая прибавка вяжу столбик без накида дальше вяжу еще две прибавки 1 прибавка вторая прибавка дальше провязываю 3 столбика без накида 1 2 3 вижу две прибавки 1 прибавка вторая прибавка вяжу столбик без накида Дальше я вяжу две прибавки. Первая прибавка и в последнюю петлю вторая прибавка. Это я провязала третий ряд в третьем ряду двадцать столбика без накида. Четвертый ряд. Я провязываю пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Делаю две прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Вяжу столбик без накида. Дальше вяжу две прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка. Дальше вяжу 7 столбиков без накида. Один, два три, четыре, пять, шесть, семь. Вижу две прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. Столбик без накида. Две прибавки. Первая прибавка, вторая, и в оставшиеся две петли по одному столбику без накида: один. Два Это я провязала четвертый ряд в четвертом ряду 32 столбика без накида. Так, теперь нужно обвести вот эту вот подушечку которая у меня получилась, и вырезать стелечку. Я уже стилечку вырезала. Вот такая. Вот положите на пластик, обведете и вырежете. Вот получается стилечка. Я повторяю, чем жестче пластик, тем устойчивее будет стоять игрушка. Так, сейчас я приклею. Приклеила я стелечку. Вяжу пятый ряд. Пятый ряд я буду вязать за заднюю полупетлю. Тридцать два столбика без накида. Один, два, тридцать, тридцать. Один, тридцать два. Провязала я пятый ряд за заднюю полупетлю. Тридцать два столбика без накида. Шестой ряд я провяжу просто тридцать два столбика без накида. Закончила я шестой ряд, провязав тридцать два столбика без накида. Седьмой ряд. Я вяжу семь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть дальше я делаю 4 убавки убавки я делаю двумя столбиками без накида соединяя их в одну петлю первый столбик с накидом незаконченный столбик с накидом второй столбик незаконченный с одним накидом провязываю одну верхушку это одна убавка дальше вяжу незаконченный столбик с одним накидом на крючке у меня две петли вижу второй столбик с накидом незаконченный вот у меня на на крючке три петли и провязываю все эти петли в одну. Это у меня вторая убавка. Я чуть называю убавка столбиками с одним накидом. Третья убавка и четвертая убавка. Также провязываю один незаконченный столбик с одним накидом, второй и провязываю их в одну петлю. То есть у двух столбиков с одним накидом одна общая верхушка. Так, так я сделала 4 убавки. Дальше я провяжу оставшиеся семнадцать столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, пятнадцать, шестнадцать и семнадцатая. 17 столбик это я закончила 7 ряд седьмом ряду 28 столбиков без накида 8 ряд я провязываю 2 столбика без накида 1 2 делаю убавку и Делаю убавку. Так я провяжу еще по кругу шесть раз. Один, два. Убавка один, два. Провязала я восьмой ряд восьмом ряду двадцать один столбик без накида. Девятый ряд я провязываю двадцать один столбик без накида. Закончила я девятый ряд. Десятый ряд я буду вязать пряжи белого цвета и провяжу за заднюю полупетлю двадцать один столбик без накида один два три Закончила я десятый ряд. Провязав 21 столбик без накида за заднюю полупетлю, оставляю пока белую нить, возвращаюсь к черной и провязываю в оставшуюся переднюю полупетлю по одному столбику без накида. То есть двадцать один столбик. Вяжу в каждую полупетлю по одному столбику. Один. Два. Три, провязала я. 21 столбик за переднюю полупетлю пряжи черного цвета провяжу еще один ряд черной пряжи 21 столбик без накида Провязала я 21 столбик без накида черной пряжей. Обрезаю нить. Потом впоследствии я ее спрячу. Возвращаюсь я к белой пряже. Теперь мне нужно провязать двенадцать рядов по двадцать одному столбику без накида. Провязала я 12 рядов пряжи белого цвета. Всего их 13. Первый ряд был за заднюю полупетлю. Это левая ножка. Откладываю ее в сторону. Приступаю к правой. Вот правую я уже связала башмачок. Начало правой ножки вяжется так же, как и левой, до 10 ряда. Вот я закончила 9 ряд. 21 столбик без накида теперь мне нужно будет провязать два ряда черной пряжей по двадцать одному столбику просто два ряда по двадцать одному столбику столбиками без накида. Закончила я один ряд черной пряжей. Нить я обрезала. Дальше я буду вязать пряжей белого цвета. Левая ножка у меня связана вся белой пряжей. Это чулочек. правой ножки мне нужно связать спущенный чулочек. Это как в мультфильме нарисовано. У редиске один чулочек спущен, вот и мне нужно сделать также. Для этого я сначала провяжу ряд белой пряжей 21 столбик без накида, один два три, четыре, пятнадцать, двадцать, двадцать один. Дальше я провяжу один ряд за переднюю полупетлю, двадцать один столбик без накида, один, два, три, четыре. Провязала я ряд за переднюю полупетлю двадцать один столбик без накида. Мне нужно провязать еще один ряд. 21 столбик без накида белой пряжей. 1, 2, 3, 4, 21. Все. Обрезаю я нить. вот так я заворачиваю белую пряжу вот до вот этих оставшихся полу петель вот они вот у меня получился спущенный чулочек так вот эту нить. Нужно спрятать. Так, теперь я буду вязать тринадцатый ряд. Тринадцатый ряд я вяжу пряжи розового цвета за оставшиеся полу петли. Вот у меня остались задние полупетли И провязываю 21 столбик без накида. Один, два, три. 20. и вот это куда я ввязывалась 21 провязала я 13 ряд за заднюю полупетлю пряжи розового цвета теперь мне осталось провязать 9 рядов по двадцать одному столбику и без накида пряжей розового цвета это будет с 14 по 22 ряд закончила я 9 рядов по двадцать одному столбику без накида и Нить я не обрезаю. Так, сейчас я набью ножку. Набила я ножку. Так, решила я дальше вязать тело белым цветом не розовым а белым значит меняю розовую нить на белую и обрезаю Так, теперь я провяжу двенадцать столбиков без накида по правой ножке. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать. 12. Так провяжу две воздушные петли один два и присоединюсь к левой ножке. вот так ее сложу и вот сюда присоединюсь Соединительным столбиком вот так присоединилась так. Теперь я провяжу по левой ножке двадцать один столбик без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.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 Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Двадцать и в ту петлю, в которую я присоединяла цепочку из двух воздушных петель соединительным столбиком я провязываю двадцать первый столбик вот так двадцать первый дальше я провязываю по цепочке из двух воздушных петель два столбика без накида один два И по правой ножке провяжу оставшиеся петли. Один, два, три, четыре, пять, шесть. 8 9 все провязала и 9 столбиков по правой ножке все закрыла Это получается 23 ряд Двадцать четвертый ряд я провязываю по кругу сорок шесть столбиков без накида. 8, 9, 10, 11, 12. Так также 2 петли. Тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, четыре, сорок пять, сорок шесть это я провязала 24 ряд 46 столбиков без накида 25 ряд я вяжу 8 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 семь восемь делаю прибавку дальше провязываю девять столбиков без накида один два три четыре Шесть, семь, восемь, девять. Делаю прибавку. Провязываю шестнадцать столбиков без накида. Один, два, три, четыре.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 делаю прибавку провязываю столбик без накида делаю еще одну прибавку и вяжу до конца ряда Восемь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, двадцать шестой ряд. Я вижу столбик без накида делаю убавку провязываю 23 столбика без накида 1 2 3 4 5 6 Семь, восемь, девять, десять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Делаю убавку.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 21, 22 это проявлял я 26 ряд двадцать шестом ряду 48 столбиков без накида 27 ряд провязываю столбик без без накида, делаем убавку, провязываем двадцать два столбика без накида, один, два, три, четыре, пять.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 Двадцать, двадцать один, двадцать два. Делаю убавку и провязываю до конца ряда оставшиеся двадцать один столбик без накида. Один, два, три.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 18 18 19 20 21 это я провязала 27 ряд в двадцать седьмом ряду 46 столбиков без накида и теперь мне нужно провязать два ряда 28 и 29 по 46 столбиков без накида провязала я два ряда по 46 столбиков без накида 30 ряд вяжу 7 столбиков без накида 1 2 и Три, четыре, пять, шесть, семь. Делаю убавку. Провязываю шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре. 6 делаю убавку дальше провязываю 12 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Делаю убавку. Провязываю восемь столбиков без накида. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Делаю убавку и провязываю в оставшиеся петли пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре. Это я провязала тридцатый ряд в тридцатом ряду: сорок два столбика без накида: 31 ряд. Я провязываю сорок два столбика без накида. Второй ряд я вяжу пять столбиков без накида убавка. Так я буду провязывать шесть раз по кругу. Один, два, три, четыре, пять убавка. убавка это я закончила 32 ряд в тридцать втором ряду 36 столбиков без накида 33 34 и 35 ряды по 36 столбиков без накида провязала я три ряда по 36 столбиков без накида и в тридцать шестом ряду я меняю нить на коричневую. Белую нить я обрезаю. 36 ряд 36 столбиков без накида коричневой нитью закончила 36 ряд провязав 36 столбиков без накида и пряжи коричневого цвета 37 ряд я буду вязать за заднюю полупетлю также в 37 ряду я буду делать 6 убавок я провяжу Четыре столбика без накида. Один, два, три, четыре. Делаю убавку. Так, я еще повторю пять раз. Вижу я за заднюю полупетлю. Один. Закончила я 37 ряд. В 37 ряду 30 столбиков без накида. Дальше продолжать вязание я буду пряжей черного цвета. Меняю нить. коричневую обрезаю. Все, и пока отложу в сторону черную нить и перейду к вязанию юбки юбочку я буду вязать за оставшиеся полу петли присоединяю нить И вяжу пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. делаю прибавку, так повторю еще пять раз и шестую прибавку я вяжу в ту полупетлю, в какую присоединяла нить, так, ставлю маркер это я провязала первый ряд юбки в ряду 42 столбика без накида второй ряд я провязываю 42 столбика без накида провязала я второй ряд юбки третий ряд я вижу 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 делаю прибавку так повторяю еще пять раз 1 закончила я третий ряд юбки в ряду 48 столбиков без накида четвертый ряд я провязываю по Сорок восемь столбиков без накида пятый ряд. Вяжу семь столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, делаю прибавку так еще повторяю 5 раз закончила я 5 ряд в пятом ряду 54 столбика без накида дальше мне нужно будет провязать 9 рядов по 54 столбика без накида закончила я вязать 9 рядов по 54 столбика без накида Закончила я вязать 9 рядов по 54 столбика без накида. Это 6 по 14 ряд. Думаю, еще надо связать 1, 10, чтобы в юбочке было 15 рядов. Так что я довяжу последний 15 ряд столбиками без накида. Провязала я еще один ряд, это 15 в котором 54 столбика без накида. Все, длина юбочки меня устраивает. Обрезаю я нить. Сейчас мне нужно немного набить тело. Набила я ножки так дальше продолжаю вязать остановилась я на тридцать седьмом ряду это я провязала 37 ряд в ряду у меня 30 столбиков без накида поменяла нить на черную и вяжу 3 ряда 38 39 с 40 и 30 столбиков без накида пряжи черного цвета провязала я три ряда по 30 столбиков без накида 41 ряд я вижу три столбика без накида 1 2 3 Три делаю убавку. Так, еще повторяю пять раз. Так, убавка. Так, провязала я сорок первый ряд. В сорок первом ряду двадцать четыре столбика без накида. Сорок второй и сорок третий ряды я вяжу по двадцать четыре столбика без накида. Провязала я два ряда по двадцать четыре столбика без накида. Сорок четвертый ряд я вяжу два столбика без накида. Один, два убавка так еще повторяю 5 раз закончила я 44 ряд В 44 ряду 18 столбиков без накида В 45 -й, 46 -й ряды я буду вязать по 18 столбиков без накида провязала я два ряда по 18 столбиков без накида Сорок седьмой ряд. Я вяжу один столбик без накида. Убавка. Так, я повторю еще пять раз. закончила я сорок седьмой ряд в сорок седьмом ряду 12 столбиков без накида. меняю нить на белую, провязываю ряд белой нитью 12 столбиков без накида 1 2 3 закончилась 48 ряд 12 столбиков белой нитью дальше меняю я нить темно-розовую И вяжу двенадцать столбиков без накида за заднюю полупетлю сорок восьмого ряда один два три. 12 провязала я 12 столбиков без накида за заднюю полу петлю это 49 ряд Сейчас завяжу ниточки и спрячу осталось провязать еще один ряд это 50 -й. последний ряд 12 столбиков без накида 1 2 3 11 и 12 обрезаю нить, оставляю хвостик подлиннее для пришивания головы. Так теперь мне еще нужно связать воротничок. Воротничок я буду вязать пряжи белого цвета за оставшуюся переднюю полупетлю, так поворачиваю вот так вот вязание к себе, вот сзади так, мне нужно две, вот они. Делечки посерединке присоединяю, вяжу три петли подъема: один, два, три, в эту же полупетлю ввязываю столбик с одним накидом. Так у меня получилось в полупетле, вот два столбика. Дальше я провяжу в четыре полупетли по два столбика с одним накидом один, два. Три, четыре. Дальше я вяжу два столбика без накида. Один, два, два. И в оставшиеся полупетли я провязываю по два столбика без накида. Соединяю ряд соединительным столбиком. Закончила я воротничок. В последнем ряду воротничка у меня 42 столбика без накида. Дальше я набью тело. Набивать я тело буду с учетом того, что я сюда буду вставлять трубку. Я распределяю наполнитель по бокам, чтобы в серединке была пустота, а по бокам была игрушка набита. Ну все, вторая часть мастер-класса закончена. В третьей заключительной части редисочка я покажу, как я вязала ручки, листочек и как я собрала игрушку. До встречи в третьей части.